Здравствуйте, уважаемые товарищи! Только сегодня заметила, что я вчера, к сожалению, обрезала очень хорошее видео по поводу анальгина до 6 минут. Я сделала хорошее получасовое видео э, по поводу применения пр препарата анальгина, но, к сожалению, <бывает> бывают такие технические погрешности. Я кое-что пропустила, кое-что упустила, но теперь я уже буду знать, конечно. Поэтому я видео по поводу анальгина сейчас переделываю и записываю второй раз. Итак, что я хотела бы сказать, уважаемые слушатели. Я хочу сказать по поводу препарата анальгин. Есть у нас э, такое обезболивающее средство, которое известно всем, наверное, чуть ли не с детства. Но ну, Тем, кто жил в советский период, в совковый период, э, этот препарат уже точно известен. Потому что есть вот анальгин, а анальгин у нас уже идет, анальгин как семечки. Что же такое на самом деле обезболивающее средство и когда они нужны? Итак, анальген, обезболивающее средство вообще не назначают никакими курсами. Значит, анальген предназначен, в принципе, обезболивающее средство, они все предназначены для того, чтобы уменьшить болевой симптом, который является одним из пяти признаков воспаления. И для того, чтобы значит, во время лечения, когда вы начинаете лечиться, вы приходите с болями, значит, во время лечения, чтобы уменьшить ваши болевые ощущения, вам дается анальгин. Если лечение проводится правильно, если оно правильно назначено, если подобрана правильная доза антибиотика, и ну, не только антибиотика, я не говорю о том, что сейчас я уже пользуюсь только иммуномодуляторами, поэтому я про антибиотики даже сейчас уже про новые. И, в общем-то, мало чем интересуюсь и даже не хочу знать про них, потому что это все новомодные Импортные антибиотики, которые, в общем-то, по большей своей части практически бывают не испытаны и не проходят клинических испытаний у себя в странах, а их пускают сюда, в Россию. Мы даже не являемся для иностранцев страной третьего мира, мы для них являемся гнилой Россией, которую нужно уничтожать. Они вот собираются жить в этой России. Вот, а нас с вами они пускай, собираются пустить на помойку. Но перед тем, как пустить нас на помойку, они на нас с вами испытывают свои новомодные антибиотические средства. Вообще антибиотики, это тем более синтетические антибиотики, это очень опасная штука, потому что наш организм представляет собой живую экологическую систему, в которой помимо того, что мы с вами живем, функционируют наши органы и системы, вместе с нами в, нашей, в нашем организме живет очень-очень много бактерий. Но самые распространенные бактерии это микрофлортики, кишечника я уже говорила по поводу этой микрофлоры вот и также допустим у женщин во влагалище существует своя микрофлора, которая самое главное, что вот эта микрофлора она обеспечивает и именно свойственное данному, данному месту PH самое грязное место в полости рта у нас, вернее в, пол, в организме это полость рта вот здесь присутствует все вплоть до синегной палочки но она присутствует в очень малой концентрации поэтому она не проявляет своих патологических воздействий, в принципе вся эта микрофлора, она нужна, но она должна быть в определенной процентной концентрации. Как только изменяется PH флоры, PH среды, начинают расти те бактерии, которые нам в организме в, в большом количестве не нужны. Вот. И э, для того, чтобы все это было, было нормально, естественно, нужно проводить какие-то э, вовремя э, лечебные мероприятия, для того, чтобы уничтожать явление воспаления, которые изменяют, в первую очередь, ПАЖ-среды, изменяя микрофлору. Для этого, в принципе, присутствуют антибиотики, для этого у нас есть наша иммунная система, о которой в нашей советской медицине, вообще наша официальная медицина, она молчит, она губит нашу иммунную систему прививками, которые дают бедному несчастному ребенку, вот, нас уже с детства готовят, чтобы мы были э, четкими представителями потребителя, аптечного потребителя, потому что у аптеки есть свои законодатели, у аптеки есть свои хозяева, которым нужны постоянные клиенты, естественно, с детства делая нам прививки, вводя э, бедному несчастному ребеночку вот этому малютке, я говорю, э, ну вот этому малюточке, вводя чуть ли не 20 ну сколько там сколько полагается очень большое количество вводится вакцины, добавок еще и в роддомах там часто бывает стафилококковая инфекция, вот поэтому у нас наша медицина, она не считает нужным бороться с инфекцией, она наоборот считает нужным, что, нужным, чтобы человеку подавить иммунную систему для того, чтобы его сделать податливым для инфекции и также сделать его постоянным клиентом аптека. Значит, для того, чтобы подавить ваше воспаление, для того, чтобы дать возможность вам лечиться, потому что иммунная система на фоне всего этого справляется не сразу, существует такой препарат, как анальгин. Анальгин – это обезболивающие препараты серии обезболивающих препаратов. Они не являются необходимыми препаратами. Вы знаете, я вот сколько себя помню за всю свою жизнь. Я работала и в хирургии, я работала и в терапии, но за всю свою жизнь я не назначила ни одного обезболивающего средства. Почему? И даже анальгина. Почему? По одной простой причине. Если вы правильно нашли причину, если вы правильно поставили диагноз, если вы правильно провели лечебные мероприятия, именно первое первичное мероприятие, то э, никакие обезболивающие в принципе они будут не нужны потому что вы сами понимаете что любая анальген является синтетическим препаратом и он не является необходимым он не является необходимым препаратом но боль если она очень сильно, ну, допустим как у меня было э, я заработала себе отит э, наружный отит. Ну, вы знаете я впервые в жизни ощутила что такое боль потому что у меня даже мало что болело, у меня, у меня стало плясать давление. И когда я пришла, я да, да, это нормально, пейте обезболивающее. Но я не тот человек, который будет э, э, садиться, смиряться и пить обезболивающее. Я очень быстро нашла и план, который прекрасно обезболивает и прекрасно справляется со всеми этими инфекциями. Итак, вы поняли, что э, боль – это просто звонок. Это, система безопа это срабатывает система безопасности вашего организма. Вы же ставите сигнализацию в доме. Как только кто-то открывает дверь незаконным путем, сигнализация срабатывает. Вот и у вас точно так же, как только инфекция открыла дверь в вашем организме, у вас сработала сигнализация, у вас сразу заболела. И скажите спасибо, потому что боль вам показывает о том, что где-то что-то, не, где-то неполадок. Но еще есть один такой момент, потому что симптом боли не обязательно будет проявляться именно в том месте, где находится патологический очаг допустим, как вот смещение, смещение челюсти, и вот когда происходит биомеханическое, просто механическое смещение челюсти в результате каких-то неправильных манипуляций стоматолога, вот, то болеть будет противоположная сторона, а не та сторона, которая будет смещена. Ну, вот здесь вот это все надо учитывать, это должны знать врачи, на то их врачами и учат. Но по большей части сейчас у нас очень сильно изменилась медицина, очень сильно изменилась подготовка врачей, всех врачей стали готовить через тесты. А я вас уверяю, что тесты, вообще не уверяю, а вообще, вот почитайте, тесты были созданы для того, чтобы тестировать психически больных людей. Вот объясните мне. Ну, как вы будете... И мы, мы, допустим, когда сдавали специализацию, нам просто вот извинились перед нами, говорят, извините, говорят, мы вынуждены были сделать эти тесты, потому что, и мы когда посмотрели эти тесты, ну, это действительно, это... Там совершенно ненужная информация. Вообще не нужная. Сколько миллиметров выходит э, за пределы канала, э, верхушки корня? Зачем это все? Но зато, когда ставят пломбу, человек приходит с тем, что ему вылечили пульпит, поставили пломбу, все нормально, а у него дикая реакция на горячее. У нас не знают стоматологи, что это всего лишь остаточные пульпиты, что там, значит, недоудалили нервы. У человека опять будет обречен на то, что дальше будет развиваться инфекция. Вот это они не знают. Вот, поэтому я еще раз вам об, объясняю о том, что качество подготовки медицинского персонала очень сильно ухудшилось. Делаются акцентирование на совершенно ненужных вещах. Мы идем и обучаемся по американскому стандарту. Это самый худший стандарт в мире. Американцы, 50% американцев не могут прочитать свои собственные дипломы после выпуска колледжа на своем родном языке. И это ни для кого не секрет. Я просто вот это вот видела и это читала. И действительно я с иностранцами разговаривала. Ну, я пришла к этому выводу, потому что они очень многого не знают. И вы знаете, что они страшно боятся изучать русский язык. Почему девочки-мальчики? Потому что он трудный для них. Когда мы с ними начали заниматься русским языком, они говорят, господи, все как просто. Я говорю, вы поймите, самое главное всего лишь только система. Система обучения. Вас э, не должны обучать. Вас должны обучать думать, мыслить и логически понимать. А их учат только складывать пазлы. Вот найти тот пазл, найти этот. Или вообще э, вот такое вот мышление такое, понимаете, там... Э, как же Задронов сказал? вот э, Точечное мышление. То есть там кусок, там кусок, там кусок. От, от, от такого кускового мышления никакой логики не будет. Поэтому вот мы с вами теперь перешли к, больш... к делу, и я вам говорю, что применение обезболивающих средств при лечении не является обязательным. Обезболивающие средства, обезболивающие средства, они применяются тогда, когда действительно человеку назначают противовоспалительное лечение, но болевой синдром настолько выражен, что его необходимо и надо снимать. Это бывает в очень редких случаях, но при правильно поставленном диагнозе и при высокой квалификации врача он может провести манипуляцию сразу же и у вас исчезнет боль, у вас исчезнет патология и дальше все пойдет на спад и практически буквально после первого симптома я всегда так старалась. Когда начала платно лечить людей, я всегда старалась, что когда они ко мне приходят с болями и со всем прочим, чтобы у них это после первого же моего посещения у них все это исчезало. И мои пациенты это знали, они находили потом меня только через 10-15 лет после лечения полностью, когда я им санировала рот. Вот, и мне это было очень приятно. Я просто понимала, что я действительно хороший доктора, что действительно маме научил бы и маме научение. Не прошло зря. Поэтому анальгин является синтетическим препаратом, вот, и он оказывает отлично обезболивающее действие. У нас сейчас очень много, я вот много читаю вопросов в интернете, вот на сайтах много задают вопросов. Мы пили кетарол и, представляете, нам не помогло. А вам не поможет, потому что китарол сам препарат, который генерирует эти болевые импульсы. Почитайте побочные эффекты, которые дает китарол. Он дает эффекты практически на все органы и системы. В каком-то, я не помню, в каком-то препарате, я даже читала, что там даже летальный исход есть. Вас никогда не беспокоят такие побочные эффекты? Анафилактический шок, летальный исход... Или, уважаемые товарищи, вообще, когда вот такие побочные эффекты называют, этот преподат просто нельзя в таком случае допускать до продажи вообще. Но он выпускается в продажу, причем берут за него очень огроменные деньги. Наш вот этот анальген, он стоит от 8 до 20 рублей, ну, до 15 где-то, может, он 16 сейчас рублей стоит. Короче, 10 рублей, по-моему, я пачку покупала, 8 рублей, я помню, что я платила за пачку. Вот. Значит, вот этот препарат я применяла очень давно, но я его пила очень редко. И вы знаете, что? Когда нас учили, нам говорили, что анальгин является самым аллергизирующим препаратом. Вы знаете, никогда в жизни я не видела, чтобы от анальгина была какая-то аллергия. Ну, никогда. Я с 7 класса ездила с мамой по скорой помощи. Мы кололи этот анальгин очень часто. И вы знаете, я ни разу не видела, чтобы анальгин вызывал какие-то аллергические реакции. Но зато вот другой, вот кетарол как-то я помню, мне укололи один раз кетарол, да, он обезболил, все хорошо. Когда кололи уже второй раз китарол, было дело, лежал в стационаре, его пришлось колоть с димитролом Меня высыпала полностью. Вот. вот такой вот кетарол. Вот Поэтому, уважаемая, когда вы берете новомодные, новомодные обезболивающие, вы сначала, во-первых, подумайте, нужно ли вам это обезболивающее в этом лечении. Поинтересуйтесь. Сходите к другому врачу. Сейчас есть возможность походить по платным врачам, по каким-то еще. Поинтересуйтесь в интернете, хотя в интернете э, большей частью, вот те, которые 10, э, вот эти на первой странице, которые выдача сайта, это пишут копирайтеры, это пишут не медики. Поэтому вы читайте, желательно читайте все-таки медиков. Но с другой стороны, я читаю и этих копирайтеров, потому что что-то где-то кусками я урываю из этих копирайтеров. Хотя большей частью пишется полный бред, полный бред. Ахинея полная. Просто непонимание вот этого медицинского, медицинского патогефизиологии и физиологии, вообще непонимание полное. То есть вот им надо там сделать рерайт, и вот они рерайтят, рерайтят полную, такую глупость нарерайтят. В общем... Конечно, за такие вещи надо обрыбать руки и вообще не позволять писать, конечно, копирайтерам такие вещи. Но, к сожалению, мы ничего не сделаем. Интернет вообще был создан паразитами для того, чтобы заглумлять головы. Недаром же, когда у нас начиналась смена социального строя, у нас рукоблудствовали Чумак и Кашпировский. Вы никогда не задумывали, зачем это делается? Это делалось только с одним условием, чтобы вас зазомбировать и чтобы навести, как говорится, на вас морок, чтобы вы не могли разобраться, где правда, где ложь. А уж Дети так, тем более, не могут разобраться. От 4 до 8 лет ребенок впитывает в себя все, что только может впитать. А если ему, извините меня, сиськи и письки уже показывают с 4-5 лет и в школе обучают, что у мальчика есть член, а у девочки есть вагина, то ну о чем можно говорить. вот Поэтому вся эта грязь, вся эта мразь. Вот, она оседает в головах, и, к сожалению, плохая информация, она впитывается гораздо быстрее и эффективнее, нежели чем хорошая. Ребенок не может отличить. Вот, и вас сделали такими, что вы просто не можете отличить, где правда, где ложь. действительно, действительно, это так, вроде как профессора говорят, но профессора, понимаете, они уже не думают, что они говорят, за них уже работает их профессорский чин. Да, поэтому я никогда не слушаю профессоров, никогда. После того, как я побыла в ординатуре и после того, как я увидела, как тот ассистент, под которым я работала, они начали первые проводить имплантацию. И как через полгода эта имплантация разъезжалась во все стороны, вот, а после этого люди приходили к ним, и они были вынуждены платить этим деньги за то, что они переделывают свои же косяки. Я бы, допустим, не платила бы им деньги, а вообще бы с них бы требовал моральный ущерб и компенсацию. Вот, но вот на них работают вот я, а поэтому я никогда не хожу ни по каким профессорам, ни по каким. Вот все, действительно, я открываю интернет, начинаю набирать, набирать, набирать, и где-то что-то картина вырисовывается. У меня, кстати, есть книга Машковского, значит, Машковский – это известный справочник, фармакологический справочник, который очень грамотно сделан, очень хорошо. Она 1993 года издания. И вы знаете, что я очень часто обращаюсь к этому Машковского именно не по препаратам, а по механизму действия групп лекарственных веществ. Но поскольку я уже сейчас этими группами лекарственных веществ не пользуюсь, мне нужно просто, вот как у меня было, я не могла понять, что произошло со мной. Больше года не могу понять, почему молчит кишечник, почему вот что-то... И вы знаете, только сейчас я разобралась. И вообще хрех и позор нашим медикам за то, что они такой... Но ведь их же всех учат. Но я же не терапевт, я всего лишь стоматолог, вот. Однако они такого не знали. Меня посылали на колоноскопию. Слава богу, у меня... я не додумалась идти на такую садистскую процедуру, для того, чтобы глумодурью заниматься. Потому что у меня начали отекать потом глаза, у меня начало заклинивать почки, не могла понять, в чем. А дело было только в одном, что у меня снизилось количество триптофана, перестал вырабатываться серотонин. а серотонин является нейромедиатором. Все, и пошла разбалансировка в организме. Вот буквально недавно я купила себе лар этот самый триптофан выпила капсулу, но ну, там, конечно, у нас у Ивалара рука в жопы, и товарищи, потому что они, мне кажется, просто, они делают таблетки, сыпят туда, кто кому, к чего, сколько вздумается. И у меня просто от этого триптофана высыпала, пошла аллергия, просто потому что его очень много было. А вообще нормализовалось все буквально сразу, практически нормализовалась функция кишечника. Пошло-поехало, и я начала, в общем-то, я очень рада, что я хорошо додумалась что я не поехала на эту колу, сказать, за эти издевательства еще с вас деньги берут. Но меня отправляли бесплатно, и я не поехала на это издевательство. Вот, коснемся наших обезболивающих. В общем, мы с вами договорились о том, что вы всегда смотрите, если вам назначают обезболивающее смотрите на побочные эффекты. Если там побочных эффектов много и они и на ЦНС, и на сердечно-сосудистую систему, не пользуйтесь этими обезболивающими. Самый лучший обезболивающий – это анальгин. На меня, кстати, анальгин, поскольку я уже очень много, больше 10 лет ем БАДы и не пользуюсь ни антибиотиками, ничем. Я антибиотики заменяю либо БАДовскими антибиотиками, то есть есть есть у нас растения, которые являются универсальными антибиотиками, они очень сильно противовоспалительные средства, но самое главное, что они убьют патогенную флору, но не тронут нормальную флору. Вот. И вот это вот, то есть вот это называется такая, так называемая умная медицина. И я уже просто сейчас, мне смешно, когда начинают, ой, вот вы знаете, на грамм положительный, на грамм отрицательный, я говорю, уважаемые, уважаемые, я говорю, мы уже в 21 веке живем, чтобы пользоваться антибиотиками, это тем более таким ужасом. Очень много надо делать этих видео, потому что очень много, конечно, есть чего сказать. Значит, в конце я хочу вам показать одну упаковочку. Вот такие вот упаковки. Сейчас я не показываю, что это за препарат. Значит, вот такая вот фирма. По-моему, да, Авексима. Фирма Авексима. Она выпускает вот в таких упаковках. Наши обычные дешевые препараты, которые стоят все до 20 рублей. Это препарат фуроцилин. Вот эта штука сейчас фуруцелин стоит 100 рублей, 10 рублей ему цена. Если он будет вот в такой упаковке. Короче, это обычный маркетинговый ход. В аптеке все объявляют, объясняют, даже мне, моя подруга в аптеке пыталась объяснить, что это дополнительные очистки. Ребята, ни про какую дополнительную очистку не слушайте, не думайте. Химический препарат, есть химическая формула. Очистке подвергается натуральное сырье. То есть, если вы берете какое-то растение, его там надо специально очистить, специально добавить со всеми биотехнологиями, чтобы сохранить все... Питательные свойства этого растения. Вот это да, вот здесь подвергается очистке. А фурцелин и вот эти все химические, синтетические, анальгин в таких же упаковках, вот такой же упаковке выпускается анальгин. Вот такие серебряные упаковки и фирма называется «Абексима». Вот. А, ни в коем случае не думайте, это просто повод взять с вас в 10 раз больше за те же самые дешевые препараты. И самое главное, что вот в таких упаковочках, вот как анальгин, он просто исчез, его нет, я нигде не могла найти, поэтому купила. Но сейчас, поскольку я начала делать э, серию видео лайфхаки из аптеки, то я сейчас эту упаковку специально оставлю, буду в конце каждого видео показывать и говорить, что в таких упаковках не берите ни в коем случае. По одной простой причине, это повод с вас взять в 10 раз больше за тот препарат который стоит 10 раз меньше в 10 раз меньше вот поэтому будьте умнее не позволяйте насиловать себя и свои кошельки совершенно ненужными тратами я очень рада что у меня есть мои постоянные слушатели uh, уважаемый миша uh, я обязательно сделаю про антидепрессанты у меня двойственное отношение к антидепрессантам учитывая что натуральные антидепрессанты совершенно чудодейственные вещи творят вот, поэтому я обязательно, это прекрасная идея, это хорошая идея, я обязательно сделаю это все, сделаю видео, просто сейчас вот видите, как сделала видео вчера по но он загрузился за час, и я думаю, надо же, как хорошо, а там, оказывается, я его обрезала, вот, поэтому... Вот это видео я доделываю до конца, убедительная просьба, дослушивайте эти все видео до конца. Здесь будет даваться масса полезных советов по поводу самых дешевых средств. Вы можете быть здоровыми буквально, ну, как мы раньше говорили, за копейки, сейчас наши копейки, наши копейки убрали за несколько рублей. То есть вы можете себе купить, накупить препаратов до 100 рублей. Как Когда-то у меня пришел пациент, я ему назначила препараты, и когда он пришел из аптеки, он говорит, господи, ничего себе, неужели... неужели такое возможно но мне он верил потому что в общем то у нас шло шло с ним хорошо шло лечение Естественно, в кабинете я брала за него нормальные деньги, но когда он шел в аптеку, он покупал совершенно, совершенно нормальные, дешевые наши отечественные эффективные препараты. Если вас сомнев... вы сомневаетесь по поводу цены и вас убедили в том, что если дорого, значит качественно, послушайте Задорнова, который сказал, что, уважаемая медицина, в аптеках очень много импортных лекарств стало, а ведь больных в аптеках, не уме... больных у нас в стране не уменьшилось, а увеличилось потому что по большей части нам присылают лекарственные средства, не прошедшие никакой, это самое, никакой контроль, а, а также лекарственные средства, которые сами вызывают те заболевания, против которых они призваны бороться. Всего вам хорошего. Жду ваших откликов, отзывов. Спасибо большое тем, кто меня смотрит постоянно. У меня уже таковые есть. Мне очень приятно, что у меня появилось очень большое количество подписчиков. Спасибо.